Хотите, чтобы ваши объявления привлекали больше внимания? Вам проще показать товар, чем писать длинную статью с его описанием? Ваша аудитория покупает глазами? Либо вы считаете, что видеореклама – это сложно и дорого? Тогда это видео для вас! Мы докажем, что видеореклама – это просто, это недорого и доступно каждому. Всем привет! Я Александр, последние несколько лет я работаю с таргетированной рекламой в WebCom Group и я покажу вам как быстро и просто запустить видеорекламу во Вконтакте, Одноклассниках и Mail.ru. Переходим к созданию рекламной кампании. Далее нам необходимо выбрать одну из целей, которая поддерживает форматы видеорекламы в MyTarget. В нашем примере мы выбираем охват, после чего указываем ссылку на объект рекламирования. Указываем регион и время показа объявлений в рекламной кампании. Выбираем интересующие нас таргетинги, которым соответствует наша целевая аудитория. Мы выбрали горизонтальное видео. Помним, что у каждого из форматов есть собственные требования для настройки, к которым относятся наличие текста, наличие заголовка, наличие кнопки с призывом, возможность добавления сопутствующих логотипа и подложки, Заполняем все необходимые поля, загружаем наш видеоролик и жмем кнопку «Добавить объявление». Не забываем, что у разных форматов видеорекламы разный перечень плейсментов и устройств, на которых будет показываться реклама. Нам остается только указать бюджет на компанию, установить ставку и нажать кнопку «Создать компанию». В интерфейсе по умолчанию она имеет статус «Активно». Ну а если у вас нет видеоролика, чтобы запустить свою первую видеокомпанию в MyTarget, это не страшно. В интерфейсе присутствует конструктор видеороликов, аналогичный тем, которые есть в Яндекс и Google. Как им пользоваться, можно посмотреть здесь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!